Здравствуйте, друзья, и с вами ваш доктор Шилов. Обязательно в самом начале видео хочу сказать, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, если вы на ютубе, не забывайте это делать, чтобы не пропустить следующие видео. Если можете, окажите спонсорскую поддержку каналу, пройдя по ссылкам на Patreon, на яндекс.деньги и так далее. Все, а сейчас начинаем наше видео. Когда-то наступит тот день, когда врачи станут уважаемыми людьми, вот об этом сейчас и поговорим. Мечта, мечта, наступит тот день, и врачи станут самыми уважаемыми людьми в обществе, и ни один карательный орган не сможет глумиться над ними по своей какой-то э, прихоти собственной, ради звездочки на погон. Но когда это наступит, мечты, а может быть действительно так и будет. Но меня всегда поражало, почему они, а именно силовики и прочие, не понимают, что завтра им. И их детям может понадобиться помощь врача, который при заполнении карты формально осведомится о месте работы больного, который к нему пришел, или родителя, и увидит, что перед ним тот человек, который буквально огнобил недавно его коллегу, его самого. И с каким чувством он будет заниматься своим делом, учитывая даже весь свой профессионализм, клятву Гиппократа. И если он услышит что-то типа того, что я судья, прокурор, силовик или так далее. Ну, с каким чувством он должен делать свою работу? Да, врач-профессионал прежде всего. Это безусловно. Он будет действовать так, как это положено, как велит ему долг. То есть, чисто формальной точки зрения, он будет действовать правильно и четко не лучше, не хуже, он как умеет, понимаете, лучше, чем он умеет, он не сделает, но и хуже он делать тоже не будет. Но ничто не может отменить понятие чувства и отношения. То есть можно делать хорошо, но с отношением совершенно нехорошим. А хорошее отношение врача находится исключительно в руках самого пациента. Перефразируя один афоизм, можно сказать так. мои вежливость и поведение зависят от моего воспитания и профессионализма. И меня лично. Но мое отношение к вам зависит исключительно от вас. Вот это важно понимать. Самое важное. И как тут не удивляться делам врачей. Дела врачей. Понимаете, как это было в сталинские времена. Дела врачей. Когда обвинение притягивают за уши полную чушь, которая, став гласной, то повергает в уныние, то вызывает гомерический хохот от прокурорской вот такой вот экспертности. Ну, прокурорская это тоже в кавычках, а экспертность вообще в десяти кавычках. Но ведь беда в том, что очень часто в интересах следствия эта ересь не может быть придана огласке. И поэтому люди профессиональные не могут удивиться тому, насколько... На, дурацком, на дурацких основаниях строится обвинение. Никак тут не вспомнить дело, например, Ирины Сушкевич, которая до сих пор вроде бы находится под домашним арестом по высосанному из пальца обвинению. Если даже не находится сейчас уже, то все равно. Она промучилась под домашним арестом фиг знает сколько. Кстати, читайте мою статью по этому поводу, которая называется «Не стану жертвой государственного террора. Идите, лечитесь у прокурора». Вот только высосанные из пальца дососать у следствия не получается. И сегодня с материалов по делу Илины Сушкевич снят гриф секретности и подписки о неразглашении. То есть подписка о неразглашении больше не действует. Поэтому о многих вещах теперь Элина Сушкевич и ее адвокаты могут рассказывать открыто. На самом деле это произошло несколько месяцев назад. Элине Сушкевичу вручили обвинительное заключение, и теперь она может говорить. Ну, это по информации Алексея Мостового, доктора из Санкт-Петербурга, неонатолога. Вообще, эта информация от 17 апреля 2020 года. А вот пост непосредственно Илины Сушкевича в ее аккаунте в Фейсбуке. Ну что, дорогие мои, мораторий на информацию снят. Сегодня следователь и прокурор вручили мне обвинительное заключение. И это значит, что генеральная прокуратура не видит замечаний, и нарушений в действии Следственного комитета и согласно с его позицией. То есть, фактически, ее все равно обвиняют, да, получается. А еще, что действие о подписке и о неразглашении окончено. А значит, я могу свободно отвечать на ваши все каверзные вопросы и вопросики. Вот. Источник этой информации это ссылка на аккаунт значит, Алины Сушкевич в Фейсбуке. Здесь. Что же касается сути дела, то <свист> смертельная доза магния – это оксюмарон и абсурд. Это то, что вменяется ей в вину, что она ввела лекарственное вещество, которое вызвало вот, э -э смертельный исход. Коллеги Ленина Сушкевича рассказывают о ключевом доводе обвинения 17 апреля 2020 года. Члены российского общества ненатологов поделились результатами исследования, посвященного обмену химических элементов у новорожденных, ну и о проведенного на фоне расследования этого вот, уголовного дела против анестезиолога Элины Сушкевич. Вот. Она анестезиолог-реаниматолог, вернее, и эперинатального центра Калининградской области. Уголовное дело. Часть 2, статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Против врача было возбуждено после смерти в доме номер 4 недоношенного ребенка с массой тела 700 граммов. Такие дети раньше вообще не выживали, сейчас врачи борются за, за таких детей. Ирина Сушкевич прибыла в медучреждение в составе реанимационной бригады, вызванной для оказания лечебно-консультационной помощи. Однако спасти новорожденного не удалось. Это бывает на самом деле, понимаете, не всегда получается спасти особенно такого маленького ребенка. В числе аргументов следствия наличия в теле младенца сульфата магния, якобы введенного с целью убийства, согласно представленного в суд экспертного заключения, в почке 151,36 микрограмма на грамм, в желудке 432,98 микрограмма на грамм. Коллеги врача провели тематическое исследование. Его результаты были опубликованы в журнале «Неонатология». Новости, Мнения, обучение». Как рассказывает соавтор статьи, заместитель главного врача Калужской областной клинической больницы Анна Карпова, были собраны все имеющиеся данные содержания магния в организме. То есть исследование было исчерпывающим. Были собраны э, все данные о содержании магния в организме новорожденных из российских международных научных исследований. То есть это не, не единственное, откуда-то место взяли. это. То есть это статистическая хорошая была работа произведена. Вот. Коллеги Элина Сушкевича пришли к выводу, что цифры из патологоанатомической экспертизы не только не превышают норму магния для младенцев, но и в полтора раза ниже этой нормы. Знаете, полтора раза. А Элина, и между тем, все так же находилась в это время под следствием и арестом, когда эти данные уже были э, опубликованы. Угадайте с одного раза, какое у нее и ее близких, э, у близких, коллег да и всего врачебного сообщества будет отношение к правоохранительным органам после таких вещей, когда дело все-таки развалится, я надеюсь, окончательно, и ее, извинившись, опять же, надеюсь, что это извиняться, отпустят. Понимаете, человек провел под домашним арестом фиг знает сколько времени. Ее защищали коллеги, они опубликовали исчерпывающую информацию. И тем не менее, она все равно находилась под домашним арестом и под следствием. Вы можете миллион раз извиниться перед разбитой чашкой, но осколки никогда не срастутся. И то, что дело было лишь только по Елене Сушкевичу, она на самом деле не одна такая. Это, это затронуло все врачебное сообщество. Ребята, друзья, силовики, следственные органы, прокурорские, думайте, что вы делаете. Понимаете, когда вам хочется быстро какое-то дело провести, и получить какие-то звезды на погон, вы должны прекрасно понимать и отдавать отчет себе в том, чем это может реально кончиться. Просто подумайте, я говорю, врач все равно окажет помощь и вам, и вашему ребенку, и вашей жене, он не откажет, потому что врач ⁇ это призвание. И он работает не ради, а со звезды на погон. Он работает непосредственно по призванию всегда. Но отношения... Есть ятрогенные заболевания, так называемые, это э, заболевания, которые могут быть вызваны, вот что самое важное, если врач даже будет все правильно делать абсолютно, э, его отношением, то есть когда врач э, выказывает... Э, не то, что нежелание, а какую-то антипатию, отсутствие симпатии, не высказывает энтузиазма, выздоровеет ли пациент. Пациент может находиться из-за этого в угнетенном состоянии, а это очень неплохо сказывается на выздоровлении даже при полностью адекватном лечении. Поймите это. Это не значит, что надо перед врачом ходить на цирлах, там все такое прочее, но врача надо уважать. Это одна из самых уважаемых вообще профессий. Я многократно повторяю, что врач – это первый после Бога. Это тот человек, который может убедить самого Бога подождать, сказать ему, что еще не время, что еще не пришло. Понимаете, Нету ни одного человека на свете, в цивилизованном обществе, которому хоть раз в жизни не понадобилась бы помощь врача, услуги врача. Это важно понимать. Все, все обязательно воспользуются услугами врача. А потому… Врача надо любить, уважать и ценить. Это не значит, что к нему должны быть особые какие-то э э э привилегии, если он совершает какое-то преступление, какое-то прощение. Ни в коем случае, нет. Просто уважение, оценка его профессионализма и уж точно не обвинение по пустым вещам. То есть тогда, когда это не имеет никакого основания под собой и... Доказывается экспертами настоящими, которые в этом понимают, что на самом деле предмета для дела и для следствия нет. Ну все, друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был ваш доктор, доктор Шилов. До встречи. Пока.